Здравствуйте, дорогие мои. Это канал «Заметки нумизмата». Рад вас приветствовать. Зовут меня по-прежнему Сергей Юрьевич, и у меня в гостях Мария. Здравствуйте. Мария. Здравствуйте. Это одна из наших подписчиц, которая задавала мне много-много вопросов. Отвечая на них, я понял, что они актуальны для многих многих наших подписчиков. И вот мы решили пригласить Марию в студию. Спасибо, что пришли. И постараться ответить на самые-самые примитивные, самые простые вопросы, какие задают начинающие коллекционеры. Начнем. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Мария, и я недавно начала интересоваться темой нумизматики. У меня собралась небольшая коллекция юбилейных монет, среди которых десятки, двушки, рубли. Вот. И я хотела бы узнать, что они вообще стоят. О, интересный вопрос. Ну, современные монеты стоят очень-очень недорого. Но их очень интересно коллекционировать. Дело в чем, что они, их может позволить себе любой коллекционер с любым кошельком. Ну Поэтому современная ходячка представляет определенный интерес. А что такое ходячка? Ходячка – это современные монеты, которые находятся в обращении. Это юбилейные монеты, это монеты регулярного чекала. У вас же в кошельке наверняка лежат какие-то монеты. Вот это и есть ходячка. Понятно. А что мне вы посоветуете почитать как начинающему коллекционеру? Ну, сложно так советовать, с чего начать, так скажем. Ну, вот у меня в руки попал последний выпуск журнала «Петербургский коллекционер». Здесь освещаются многие темы по коллекционированию и нумизматике. Вот листая страницы журнала, я обратил внимание на очень интересную тему, которая называется «О чеканке в СССР золотой монеты» в 1923-1924 годах. Эта тема созвучна нашим роликом, который мы снимали. В этой статье собраны документы, которые вполне позволяют составить себе представление о чеканке в СССР золотой монеты в этот период. Это так называемые сеятели. А вот. что это такое? Сеятели. Сеятели — это монета, один червонец, uh -huh. которая была отчеканена в 1923 году. Uh -huh. Потом она была отчеканена в 1925 году, и рестрайки были отчеканены, начиная с 1975 и по 1982 год, к Олимпиаде, к Московской Олимпиаде 1980 года. Вот. Но здесь, много очень материала, который посвящен чеканке царской монеты в советский период. Нам задавали много таких вопросов. Вот. И вот эта статья, она позволяет как раз ответить на эти все вопросы. Но самое интересное, что на книжной полке, это для меня самое интересное, я оговорюсь, что на книжной полке питерского коллекционера в самом первом ряду стоит книжка, Владимир Николаевичу Кузнецову «Монетный брак в СССР». К изданию этой книжки мы приложили немало усилий, и вот что у нас получилось. Первой нашей подписчицы, которая посетила нашу студию, я вам ее дарю. Ой, спасибо. А, кстати, по поводу монетного брака. Интересно, а можно ли отличить самостоятельно подшивую монету от подлинной? Ну, начинающему коллекционеру это трудно сделать. У музейных работников, у экспертов есть такой термин, как «насмотренность». Mm -hmm. вот. Что он обозначает? Он обозначает то, что если перед вами проходит много-много-много материала, то на интуитивном уровне вы уже начинаете чувствовать mm -hmm. этот материал. И увидев, так скажем, тысячу подлинных монет, вы шестым чувством определите неподлинную монету. Поэтому на первых порах лучше пользоваться услугами настоящих экспертов или хотя бы опытных людей, которые могут посоветовать. Где подлинник, а где не неподлинник, где фальшак, где фуфло и так далее. Вот я смотрю, у вас здесь лежит книжка «Русские статейковые монеты». Тут изображение. Да. Как из... Я так понимаю, называется чешуя, да? Да, до, до, до Петровских монет называется чешуя. Да. А Как получили именно круглую вот монету, которую мы сейчас вот видим? Ну, дело в чем, дело в том, что до Петра Первого монеты чеканились из проволоки. Просто отрубали кусочек проволоки и, как бы штемпелями его раскручивали, ударяя по ней. И вот получался вот такой вот овальной формы кусочек серебра, так скажем, с отметками князя, который чеканил эту монету. Так как эта монета очень была похожа на рыбу чешую, то, соответственно, она и получила такое название. Поэтому все монеты до Петровского периода называются чешуей. Еще один вопрос. Что сейчас в основном собирают? Собирают сейчас в основном ходячку потому что это наиболее доступно. Но ну, есть довольно-таки большая когорта, так скажем, коллекционеров, которые занимаются Российской империей. Значительно меньше занимаются монетами до Петровского периода. Еще меньше занимаются иностранными монетами. Ну а почему? Во-первых, потому что мало литературы по монетам. Во-вторых, у нас очень мало настоящих монет средневекового периода, не так много монет античного периода, не так много монет, они не так распространены. Угу. Ну вот, не так много монет Рима, ну, поэтому как-то не пользуются этой темой популярностью. В вот продолжение темы о фальшивых монетах. Я недавно была в Ашане, и на парковке не подошли некоторые личности, и предложили купить монеты. Стоит ли вообще брать? Никогда. Ни при каких обстоятельствах, ни в какое время эти монеты брать нельзя. Дело в чем? Дело в том, что это все китайская фальшивка. Сейчас эти монеты заполонили все пространство бывшего СССР и предлагают их абсолютно везде. Около Шана, на блошенных рынках, на развалах, разве что в метро не торгуют. Вот. Особенно интересны. Киоски «Союз печати». Если обратили внимание, да. то вот в киосках «Союз печати» продают наборы монет. Да, да. Вот Если монеты иностранные, то, может быть, они еще и подлинные. А если старые монеты, то это 100% фальшивые монеты. А еще хотел обратить внимание на то, что ни в коем случае нельзя покупать монеты на развалах, у около музеев, там, где вот продают сувениры и всякую подобную туристическую мишуру, так скажем. Вот. Дело все в чем, что люди, приезжая в музей куда-нибудь, там, в периферийный городочек, и больше они туда не вернутся. И поэтому для местных аферистов очень большой соблазн Продать им что-нибудь такое, что стоит очень-очень недорого, но можно продать за очень большие деньги. А где лучше брать? Вот где точно будет нормально? Брать монеты можно там, где вы доверяете людям, которые там работают. Угу. Либо же это зарекомендовавшие себя фирмы, либо же это известная аукционная. Ну и там тоже иногда бывает фуфло. Угу. То есть от этого никто не застрахован ну в одном месте большая вероятность приобрести фуфло в другом маленькая вероятность вот и вся разница а можно ли покупать монету в интернете и можно ли узнать ее подлинность по фотографии тоже важный вопрос так скажу. почему потому что обычно обычно в интернете продают картинки вот. и сто процентов сказать Подлинная монета или нет, по этим картинкам весьма сложно. Вот. Простые случаи или, допустим, китайское фуфло отличить, конечно же, можно. Вот. Но дорогие монеты из золота, из платины, да и из серебра тоже. Лучше все-таки определять живую. Понятно. А могу ли я вам прислать? Вот, например, мне прислали фотографию монеты, не слишком там не за миллион. Вот, можно ли вам прислать комментарии прикрепить или в сообщении и вот э, услышать вашу оценку? Конечно, всегда, пожалуйста, буду рад ответить. А вы, собственно, и делали в прошлый раз так? Не помните, когда десятки прислали? И про десятки хотела спросить, что мне дальше с ними делать? Дальше продолжать собирать или как-то можно их продать? Какой следующий этап? Следующий этап только, зависит только от вас. Хотите — собираете дальше. Не хотите — откладывайте как начало, как старт. Mm -hmm. вот. Или совсем забываете про них. Тоже вариант. Mm -hmm. вот. А любые монеты, абсолютно любые монеты, они со временем становятся только дороже. Поэтому есть шанс, что ваши внуки, может быть, найдя бабушкину, так скажем, первую коллекцию, ее продадут очень дорого. Ну вот, дорогие мои, это был канал «Жамеркин Мизмата». Этот ролик мы сделали для того, чтобы ответить на самые-самые простые вопросы, которые возникают у начинающих коллекционеров. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, красивых вам монеток, удачи вам и крепкого-крепкого здоровья в Новом году. До свидания. До свидания.